Ну все, это видео, два, Биба и Боба, два лучших друга. Что ты там делаешь? Есть тебе чуйка, скажи честно? Нет чуйки у тебя? Ты мой носик маленький, ты что придумала здесь, а, сидишь мне? Где, где, чуйка? Давай чуйку подкрутим. Кирюха, что, ты первый будешь точить или я? Мы хотим одновременно. А что, ты одень пушку, чтобы я смотрел, как они... Станут ярче светиться. Ты что хотел сказать? Исчезнут. Скажи сейчас. <свист> Ес! <свист> yes. Нервные клетки тратятся быстрее, чем. Ес, yes, господи. Ес. Yes. Этот пишет, Если ломаешь. Кирюха, ну ты тогда не та честь, если ты моменты проебал. Потому что момент был святой просто. Ес, yes, плюс четвертый. И Кирюха точнул. И биба и баба два лучших друга. Биба и боба два лучших друга, ребят. Просто жесть, плюс пятое гц вообще. Гоу дальше, бадочки. Гоу дальше. Не-не-не, сегодня все хорошее, Это точно?